На сегодняшний день очень много людей столкнулись с такой бедой, как микрозаймы. И в этом видео мы разберемся, почему это действительно беда и как люди однажды, взяв микрозайм, остаются в долгах на долгие годы. Обязательно досмотрите это видео до конца, чтобы понять, как не попасться на удочки микрофинансовых организаций. А также обязательно поставьте лайк по вам видео, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. С вами Онгурян Александр и компания Должник прав. Давайте разбираться. Итак, Реклама о микрозаймах на сегодняшний день у нас есть на каждом столбе. Это телевизоры, э, стенды, объявлений везде. То есть куда бы вы ни пошли, залезли в интернет, э, и вообще где бы вы ни находились, э, рекламы о микрозаймах просто огромное количество. Вот так вот, я считаю, что микрозаймы это действительно беда нашего населения, потому что к нам обращается огромное количество людей, которые попались на рекламные уловки от микрозаймов, на то, что их достаточно легко получить и теперь не знают, как разобраться со своими долгами и сидят в долгах уже много лет. Давайте разберемся, как же не оказаться в такой ситуации. Друзья, а теперь важное отступление. Мы строим самое большое сообщество, которое будет помогать людям быстрее избавляться от долгов и лишать свои любые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 что люди не считают договоры. Ладно, и так Людям нужны деньги, и это само собой понятно, нужно как-то решить вопрос с деньгами, а тут на каждом углу э, иди возьми деньги плохой кредитной историей, без подтверждения дохода, без ничего, просто кредит дадим там, несколько тысяч за зарплату. И, естественно, люди этим пользуются, потому что взять деньги, когда их дают, очень легко, а вот отдавать их бывает уже сложно. Но если вы все-таки оказались в такой ситуации, то давайте разберемся, как хотя бы не усугублять эту ситуацию, а решить проблему и закрыть микрозаймы как можно быстрее. Первое, что нужно сделать, разберитесь с тем, что вы взяли. В чем глобальная проблема, опять же, одна из очень больших проблем, то, что люди повально не читают договоры. Люди э, смотрят рекламные брошюрки какие-нибудь, э, слушают то, что рассказывает менеджер, когда оформляет договор займа, но при этом не читают сам договор займа. И в этом есть глобальная проблема, потому что, во-первых, именно в договоре прописаны все условия, и то, что вам говорят, не имеет никакого значения. И помимо того, что вы просто подписываете договор на невыгодные условия, можно еще и попасться на мошенников очень распространенная сейчас тема это займы под залог например недвижимости или автомобиля и а, часто мошенники этим пользуются это действительно мошенники по-другому их не назовешь и вместо того чтобы предоставлять а, договор займа под залог они просто составляют договор купли продажи и по факту человек просто за какие-то копейки продает свою квартиру или свой автомобиль при этом думает что он взял деньги в заем да если будет их платить то он потом вернет назад например свою недвижимость но по факту он уже подписал договор по которому эта недвижимость будет принадлежать другим лицам и такие ситуации случаются сплошь и рядом поэтому обязательно читайте договор смотрите что в нем написано и будьте внимательны потому что также бывают случаи когда недобросовестные компании которые опять же говорю, можно назвать мошенниками они просто меняют договор то есть вам дают сначала почитать один договор рассчитывают на вашу невнимательность, а когда вам дают договор на подпись, то там уже совсем другой договор. Поэтому, если вы когда-то берете кредиты, займы, неважно что, то первое, к чему я призываю, это очень внимательно читать договор от начала до конца. Но если вы займ уже оформили, то а, и договор, допустим, вы не читали или невнимательно читали, то поднимите документы, если они у вас есть, и а, сейчас прочитайте условия, которые прописаны у вас в договоре, чтобы хотя бы понимать, что вы взяли. Следующее, что обязательно нужно сделать, это подключить личный кабинет в интернете и установить мобильное предложение, если оно есть у данной микрофинансовой организации. Потому что зачастую там будет вся информация. Какой у вас долг, какие нужны делать, какие нужно делать платежи, есть ли просрочки или нет просрочек, какие проценты, то есть. В целом как бы у нормальных компаний ну опять же я в принципе не называю микрофинансовые организации нормальными да но как бы у которых более-менее там давно работают на рынке и они там не мошеннические по крайней мере да а просто предоставляют такие услуги то у них все это есть в мобильных приложениях в личном кабинете можно посмотреть всю информацию о своем займе следующее что я очень сильно рекомендую сделать если вы все-таки уже взяли микрозайм то это закрыть его как можно быстрее как можно большими суммами нужно узнать сколько вы должны то есть опять же это можно посмотреть эту информацию либо в личном кабинете в мобильном предложении либо если есть офис данной компании у вас в городе если это не онлайн займ то узнать там например прийти узнать сколько вы сейчас должны либо если это онлайн микрозаем то в любом случае есть какая-то горячая линия куда можно позвонить узнать сумму задолженности и как можно быстрее одним или несколькими платежами полностью закрыть этот долг если вам это по силу сейчас понятно чтобы Бывают такие ситуации, когда возможности нету. Об этом поговорим дальше. Но если в целом есть, даже если это некомфортно, сложно, но в целом есть возможность закрыть микрозайм лучше всего одним платежом, чтобы не набегали новые проценты, то я очень рекомендую это сделать. Подумайте, как еще, где вы можете найти деньги. Может быть, там, не знаю, кого-то знакомых родственников лучше занять. Там, где, по крайней мере, не будет бешеных процентов. Либо, может быть, в принципе, есть сейчас такая возможность, но вы там планировали выплачивать по графику платежей вот если выплачивать все по графику платежей то там набегают просто колоссальные огромные проценты и очень часто к нам люди обращаются с такими ситуациями что я взял не знаю там 5000 заплатил 3 оказывается должен еще 8 то есть и вот потому что проценты там действительно очень большие они набегают каждый день и каждый день сумма увеличивается поэтому если есть возможность то закрывайте микрозаймы как можно быстрее если по ним еще нет просрочек и сумма там сейчас не выросла до каких-то неадекватных размеров. Одна из ошибок, которые допускают люди, это думают, что я сейчас возьму микрозайм и в целом платить его не буду. Почему? Да, потому что сумма небольшая, и что там они из-за двух, трех, там, пяти тысяч потом пойдут в суд, что ли? Да, скорее всего, не пойдут. Но на самом деле они рано или поздно обратятся в суд, они могут продать этот долг коллекторам. И получается, что как раз вот из-за из двух, трех тысяч люди просто создают себе кучу проблем, неприятностей. Просто даже моральных, да, каких-то вот эти звонки постоянные, которые я думаю, что никому энергии не прибавляют. И микрофинансовые организации, они действительно обращаются в суды, даже из-за небольших сумм. И здесь следующая ошибка, что люди пускают это дело на самотек. Остановитесь! Многие, опять же, уже видели информацию в интернете, например, или в наших роликах, что по новым займам сумма э, задолженности, ну, то есть сумма процентов пений штрафов различных, не может в полтора раза превышать сумму основного долга. И вроде как бы пускают все это на самотек, ну, обратятся в суд, там сильно много все равно не заплачу. Но на самом деле э, зачастую бывает не так, потому что изначально они могут включить любые свои требования, причем которые будут незаконными, и мировой суд не будет в этом разбираться а просто удовлетворит требования кредиторов и в итоге вы получите там вот такую вот сумму которую вы вообще никак не ожидали увидеть и если вы не отмените судебный приказ или пропустите срок на отмену судебного приказа то потом этот долг уже вступит в силу и ничего с этим сделать будет нельзя он будет на вас висеть и его рано или поздно придется выплачивать поэтому если уж вы оказались в такой ситуации что микрозаймов уже много и долг сильно вырос и платить вы его сейчас не можете то по крайней мере не пускайте это дело на самотек. Обязательно отменяйте судебные приказы и дальше отстаивайте свои требования в суде. Что важно отметить, что на самом деле многие хотят услышать получить какую-то волшебную таблетку как можно не платить микрозаймы то есть очень много опять же информации в интернете что например онлайн займы они вообще не действительны но это не так. Здесь очень важно что микрофинансовая деятельность она регулируется законодательством есть закон о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях они точно так же, как и банки, подчиняются центральному банку. И важно, чтобы микрофинансовая организация была включена в государственный реестр микрофинансовых организаций. Но опять же, даже если у микрофинансовой организации есть какие-то нарушения, это значит, что данную микрофинансовые организацию могут оштрафовать за какие-то нарушения. Но это не значит, что с вас просто спишут долги, если у компании, к которой вы обратились за займом, существуют какие-то нарушения в законе. И на самом деле очень много микрофинансовых организаций ведет не совсем законную деятельность. Они не включены как раз в этот реестр. Но даже если центральный банк закроет организацию, то это не значит, что, как я уже сказал, не значит, что долг спишется. Он просто будет продан какой-нибудь другой организации либо коллектором и в любом случае, то есть эти долги не исчезают бесследно. Я хочу призывать к тому, что в любом случае, если вы обращаетесь за долгами пусть это будет микрофинансовая организация либо банк, неважно то это ответственность. Это ответственность, которая ложится на ваши плечи. И если вы не можете платить, то как-то этот вопрос придется решать. И э, о чем я начал говорить, что очень многие надеются на какую-то волшебную таблетку. Что сейчас вот их всех прикроют, долги спишут. И вот как-то само все рассосется. Нет. Вот само не рассосется. И здесь, опять же, не нужно перегибать палку, да, это не крайность, что, типа, взял, плати, я тоже не призываю к этому. Здесь есть варианты. Нужно адекватно оценить ситуацию, понять, есть ли смысл сейчас выплачивать, может быть, проще вообще перестать платить и решать вопрос через суд. И на самом деле, если уже есть просрочки, то не платить и решать вопрос через суд чаще всего бывает самым правильным решением. Вот, поэтому я ни к чему не призываю и не говорю, что взял, плати, или наоборот, не нужно платить все равно они все незаконы нет здесь как бы нужно понимать что есть ответственность каждого то есть взял нужно значит как-то решать этот вопрос и просто так они не отстанут я понимаю что часто бывает сложно самостоятельно разобраться в этих ситуациях поэтому у нас есть бесплатная консультация за которую вы можете обратиться переходите по ссылке в описании оставляйте заявку с вами свяжется наш юрист и детально проконсультирует вас по вашему вопросу как минимум скажет какие ошибок вам сейчас точно допускать не стоит и какие есть варианты решения вашей проблемы друзья надеюсь это видео было вам полезным поэтому обязательно поставьте лайк этому видео нажмите на колокольчик чтобы не пропустить новые выпуски и обязательно подпишитесь на наш канал ну а с вами был унгурян александр и компания должник прав пока